Вика, рассказывай, что мы делаем с тобой? На кого охотимся? На мух. На мух охотимся? Да. Сколько у нас их? Две. Две, да? И ружье у нас двуствольное. Угу. И кот охотничий, Васька. Ты не видишь ее? Вот она пролетела вон. Давай ищи. Вот, вот, я вижу. Летает? Давай в манок ее сейчас. Как думаешь, приманим? Приманим. Погоди, не пугай, пусть сядет. Вот она налетает. Куда она полетела? Над папой кружит. Э, а где, она где Где? Где-то вон она. Ага, надержи ружье-то. Угу. Свое. Давай мне эту штуку. Это мухобойка. Это мухобойка, да? Угу. А ружье у тебя как называется? Икота. Как? Икота. Икота? Понятно. О, папа сбил вроде, да? Там еще должна быть. Одна. Ты давай искать. Вася, ищи, давай, ищи муху, давай. А Она могла у нас раненой быть да? да а это кто у нас такой синий вот это-то в юга. в юга викина да. ну ты муху то не видишь куда папа ее сбил или она улетела а виктория не знаю. а вторая где летала Полечил, да? Надо еще манок, наверное, да? Угу. Ну ка, ты-то умеешь, ну ка, покажи, как ты. А ручка это еще? Еще, давай, еще. Вот молодец. Сейчас вторая прилетит, наверное, да? Угу. Что, в засаду садимся? Угу. В засаду садимся? Да. Ну, давай ждать муху будем. Давай. На вьюги поедешь потом? Вторую? Да. А до копируют, а надо тоже поди найти нам. Да. Ну-ка, давай я ну вот так что? вот посвечу, там тебе не видно ее? Может, она спряталась? Че? Не видно. Не видно? Нету там ее? Куда она убежала, да? Угу. А васька ты что у нас? Васька! Ты что, Что ему надо делать-то? ваське это что надо делать? Искать в то ту же самую муху Ту же самую муху Ваське надо искать Мясо Васька не получит у нас, значит Да, Васька? Если не будет искать Да, а если муху не найдет, мясо не получишь угу. Говорит, получит Если найдет Если, если найдет он в голову, так он Ищет. ищет думаешь так да. Разгон, туда пошли на кухню вторую искать тогда пошли. Вот у меня перец, зато... давай ружье то что не берешь Вечером а ты веером будешь